Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Очень сильный ветер сегодня. Я даже на улицу вот, не могу выйти. Я такой шквалистый. Вот на верандочке Решила выйти на вераночку и с вами здесь поговорить. С 3 июня 2019 года отключается аналоговое телевидение у нас в республике Татарстан. Все это идет по графику, по России, потихонечку, полигончику, что говорится. Здесь у нас деревня. Три телевизора, два старых такие не очень, скажем уж новеньких, и один телевизор достаточно неплохой, он висит на кухне. Но у нас печалька одна у меня лично, там как я все-таки много провожу время на кухне, что этот телевизор кажет только три канала, всего лишь только три канала. Сейчас очень много ходят здесь каких-то людей, предлагающих всевозможные устройства, дорогие антенны, возьмите, у вас будет показывать все замечательно, хорошо. И все-таки нашелся бюджетный вариант для того, чтобы сделать эту антенну. Очень бюджетный вариант антенны. Муж это сделал буквально в течение часа. Все это все оказалось, все казалось просто. Была куплена металлопластиковая труба диаметром 16 мм. Все в районе там 50-60 рублей. Зачищается эта труба по окончаниям, соединяется в виде восьмерки болтами. Делается дополнительно еще две дырочки, через нее пропускается телевизионный кабель, подсоединяется к шайбам. Это я вам сейчас говорю, вроде как непонятно. Все на удивление просто. Все это соединение работает. Второе окончание кабеля делается штекер для э, телевизионной антенны, припаивается и вуаля! Я была удивлена, что за столь короткое время... Была сооружена просто замечательная антенна, которая поймала сразу 20 каналов. В принципе, вот в деревне 20 каналов не пересмотреть. Некогда, потому что всякие находятся какие-то дела. Посмотрите, очень бюджетный вариант, как сделать антенну, особенно для жителей деревни. И смотреть 20 каналов практически бесплатно. Если аналоговое телевидение отключат, что? что же делать? Надо переходить на цифру. И именно такая антенна вам поможет. Пожалуйста, делайте, пользуйтесь. Восьмерочка из таких дорога. трубок. Труба. С... Металлопластик. Металлопластик, да. 60 70 сантиметров, да, у тебя? 1,65-1,70. Все собирается. Так быстро я вообще даже удивлена, что так быстро. И все. И смотрите вы телевизор. 20 каналов. Бог даст. Бог даст да. Ладно. Будем надеяться. Все подтянешь. Аккуратно получилось. Две дырочки проталкивается кабель. Получается. Через трубку просверлили отверстие, одно и второе, и второе. Вывели сюда кабель, и сейчас окончание вот эти присоединятся к этим шайбочкам. А на конец этого кабеля, этого же кабеля, будет сделан штекер для антенны. И будем проверять, как все это поймается, сколько каналов. Так что готовимся к цифровому Принятие цифрового телевидения <свят> к цифре. Мы готовимся к цифре. Все, штекеры припаяли. Сейчас проверяем. Тестирование делаем антенны. Каналы. Тестирование. Как он ловит программы. Настройку. Ну, настройку, да, настройку. Самодельная антенна, ее возможности. До этого на этом телевизоре казалось только три канала. Мы измучились. В принципе, я на кухне, поэтому мне надо, чтобы было. Есть один канал. Один есть, ага. А вон написано программы один. Все найдено. Сейчас уже закончится. Еще 3% осталось. 98. Будем пробовать. Программы. А, а все, ты общаюсь связан у все Спас. пристрелины. Иди, зови, соседей. Стриса, Русланкин.